Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Сегодня хочу вам рассказать о важнейшем астрологическом событии 2020 года. Соединение Сатурна и Юпитера в первом градусе Водолея. Это соединение определит фон событий на ближайшие 20 лет. Итак. 17 декабря Сатурн перешел в знак Водолея и будет двигаться по этому знаку до 7 марта 2023 года. Сатурн — медленная планета, социальная. В астрологии называют условно «большое несчастье». Цикл обращения — 29,5 лет. То есть в прошлый раз Сатурн был в Водолей с 7 февраля 1991 по 28 января 1994 года. В этот период произошло историческое событие – распад СССР. В этом году, в 2020, Сатурн ненадолго заходил в знак Водолея с 22 марта по 1 июля. Принес новые порядки, необходимость решать проблемы нестандартными способами. Весь мир перешел в онлайн формат работы и обучения. Также были введены ограничения, требования, например все должны носить средства индивидуальной защиты маски против коронавируса водолей знак свободы независимости равенства а любые нормы и правила воспринимаются людьми очень тяжело когда активизируется качество водолея но зато люди любого возраста начали осваивать интернет учителя старой закалки Находящиеся в уже почтительном возрасте вынуждены были перестраиваться. Также и работники всех сфер жизни. Это был первый звоночек. Период глобальных перемен начинается. И эти обновления интенсивно будут чувствоваться весь 2021 год. И нужно принимать условия нового времени. Начинается 20-летний цикл. Так называемая Великая Мутация, соединение планет-гигантов Сатурна и Юпитера в Водолее, его открывает. Больше всего в период перемен страдает тот, кто не хочет меняться. Поэтому всем людям необходимо принимать условия нового времени. Соединение Сатурна и Юпитера случаются каждые 20 лет. Из давних времен это считается очень важным в глобальных социально-политических масштабах. Включное соединение в первом градусе Водолея, Сатурн и Юпитер сделают 21 декабря 2020 года в день зимнего солнцестояния. Также в этот день Меркурий перейдет в знак Козерога. Видео об этом по ссылке ниже. 19 декабря Юпитер входит в знак Водолея до 29 декабря 2021 года. В астрологии эту планету называют условно-большое счастье. Это социальная планета. В период с 15 мая по 28 июля 2021 года Юпитер зайдет в знак Рыб. Здесь имеет статус второго управления. И это принесет всем оптимистические настроения веру в светлое будущее. Тем более, это период отпусков, люди будут свободны в перемещениях, проблем с пересечением границ не будет. Полный оборот вокруг Солнца Юпитер совершает за 12 лет. В предыдущий раз Юпитер перемещался по знаку Водолея с 6 января 2009 года по 17 января 2010 года. В 2009 году люди массово вакцинировались так как возникла паника из-за свиного гриппа. Одним из самых ходовых товаров в аптеках в этот период стали марлевые повязки. Благодаря такому ажиотажу маски быстро стали дефицитом, а их цена возросла в 15 раз. Вырос спрос и на антивирусные препараты. Эксперты оценивают предположительную выручку фармацевтов от продажи вакцины против свиного гриппа 4 миллиарда долларов. Что-то подобное намечается и в 2021 году: Вакцинирование всего населения против коронавируса. Астрология циклична. Это закономерность меняющихся подъемов и спадов, то есть циклов во всех аспектах политической, экономической и социальной жизни. Многие ответы на вопросы и происходящие события в настоящем можно получить. Обратившись к прошлому опыту, в 2000 году в Тельце было предыдущее соединение Юпитера и Сатурна, двух совершенно противоположных планет, расширение и экспансии планеты благодетеля Юпитера и планеты вредителя Сатурна, хранителя времени, отвечающей за структуру, закон и порядок. Следующее соединение Юпитера и Сатурна будет в весах в 2040 году потом в 2060 в близнецах это знаки воздушной стихии то есть на много-много лет весь мир оказывается под влиянием стихии воздуха важная информация обучение знание общение взаимопонимание развитие информационных технологий будет стремительным и это является основой стабильной и успешной жизни кто не будет стремиться к этому, тот выпадет из потока. Прорыв, прогресс возможен только в том случае, если люди готовы к коллективной работе, где все друг друга поддерживают, они пытаются занизить значимость ближнего и превознести себя за счет этого. С 2000 по 2020 год весь мир жил по принципу тельца: копить, иметь, владеть. телец земной знак зодиака. И стихия Земли диктовала миру свои условия 20 лет. До 21 декабря 2020 года. В этот период появилось много событий и конфликтов, связанных с территориями, деньгами, имуществом. Большинство людей жили обособленно, каждый сам себе на уме. На первом месте были материальные ценности. Неудивительно, что многие бизнесмены сейчас терпят убытки сокращают свои производства, закрывают проекты. Но в конце 2020 года приоритеты начинают меняться. В следующие 20 лет мы будем жить по другим принципам. Это духовные ценности, истина, объединение людей, свобода, равенство, братство. Необходимые ответы нельзя найти внутри самого себя. Прежде всего следует определить свое место в обществе. Водолей ⁇ знак воздушной стихии, управляется ураном, связан с информацией и современными технологиями. Все это получит свое максимальное развитие в ближайшие 20 лет. Также этот знак связан с реформами, наукой, астрологией, коллективными знаниями, IT-сферой, интернетом, друзьями и единомышленниками. Здесь все оригинальное и необычное, новое. Эти сферы получат развитие. Уран, управитель водолея, движется по знаку своего падения, по тельцу. И будет здесь до 2026 года. А это значит, что деньги можно заработать, стать успешным и независимым только в том случае, если умеешь пользоваться интернет-пространством, если движешься в ногу со временем. Применяешь новые методы, способы, технологии. Социальные сети, YouTube и телеграм каналы просто необходимы, чтобы не остаться на обочине жизни. Уход от старых шаблонов и стандартов, что является довольно сложным для многих, внедрение оригинальных и креативных идей, стремление к достижению цели во что бы то ни стало – Порой преодолевая препятствия, все это принесет невероятный успех, стремительный взлет. Главное не отказываться от намеченных целей, хотя внешнее сопротивление будет огромным. Ведь в 2021 году Уран управитель Водолея в напряженном аспекте с Сатурном и Юпитером, которые движутся по знаку Водолея. Обостряется социальное напряжение, затрудняется взаимопонимание между представителями разных поколений. Общение молодых с пожилыми людьми часто вызывает раздражение. Сторонники консервативного подхода рискуют многое потерять. Поэтому пока не поздно, предпринимайте меры. Кому нужна личная консультация, обращайтесь в контакты на главной странице канала и под видео. Будущее многовариантно. Как сказал Великий Настрадавус, жизнь – это череда выборов. Поэтому важно сделать правильный выбор в соответствии со своим натальным потенциалом. Астрология позволяет увидеть периоды, когда ситуацию можно развернуть в выгодную, полезную для себя сторону. Рассматривая личный гороскоп, астролог видит сильные и слабые места, что дает понимание того, как и какими методами можно исправить ошибки обойти неприятности или, как минимум, их изгладить и не упустить благоприятные шансы и возможности. У астролога есть много инструментов для того, чтобы помочь человеку повысить качество своей жизни. Мы будем наблюдать в 2021 году, как власть, опыт и традиции вступают в борьбу с реальностью и планами на будущее. В зависимости от того, что человек выберет, консерватизм или стремление к новому порядку и идеям, зависит его успех и комфорт. Многие окажутся между двух огней, но в любом случае необходимо будет предпринять решительные усилия, создать группу, сообщество с целью выяснения разногласий и поиска решений. Там, где есть стремление объединиться, эти коллективы, эти группы обязательно получат развитие и значительно повысят качество своей жизни. Сатурн – владыка времени. Водолей имеет статус второго управления. Он требует не торопиться в своих выводах, а доводить любую ситуацию до уровня, который устроит всех участников. Необходимо как можно чаще проводить коллективные мероприятия, собрания любого рода может быть неформальные встречи, и в конце концов истинные решения будут найдены. Сознание общности, выполнение групповых проектов сближает людей, хотя этого достичь непросто, так как постоянно приходится преодолевать напряжение, обусловленное квадратурой Урана с Юпитером и Сатурном. Несмотря на благие намерения всех участников отношений, конфликты, Вполне возможны, но преодолимы, если все понимают ситуацию, энергии, те влияния, под которые весь мир попадает в этот период. Прогресс в достижении общих целей и разрешении споров возможен, но лишь в том случае, если позволить всем заинтересованным лицам действовать независимо друг от друга а затем свести все усилия воедино. Тщательное планирование, упорная работа, организаторская деятельность и проявленное при этом терпение помогут всем обрести зрелость, опыт и мудрость, принесут успех и заслуженное признание. С другой стороны, если вы обладаете свободолюбивой натурой, и вам трудно прилагать усилия, о которых говорилось выше, обстоятельства поставят вас перед необходимостью развития более практичного и ответственного подхода к делам. Период с 21 декабря 2020 и весь 2021 год благоприятен для духовного роста, переоценки ценностей, осознания своей задачи, наиболее важных целей в жизни – для понимания своего предназначения, места в жизни. Самоконтроль, умение сконцентрировать свое внимание на самом главном на вопросах духовности и нравственности поможет вам в реализации своих намерений. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Поздравляю вас, дорогие и уважаемые зрители, с наступающим Новым Годом! Пусть мир и любовь придет в жизнь каждого. Всего вам наилучшего, здоровья и благополучия. До новых встреч. Пока-пока.